Вернуть к жизни животных пытаются неравнодушные люди в приюте «Горячего ключа». Там специально сделали отдельные блоки, где помогают собакам-инвалидам. Роман Пастушок все увидел. Приют находится на окраине дачного поселка. И голоса здешних обитателей слышны на десятки метров вокруг. Но собаки лают не из злости. И достаточно любой из них протянуть руку, чтобы в этом убедиться. Вот смотрите, да, дружок? Ты мое хорошая. 200 собак и 180 кошек – все постояльцы этого приюта. Большой семьей здесь живут и породистые и дворняги, и даже собаки-инвалиды. Для них специально выделили отдельные помещения. В этом Валере живут Альба и Черныш. Обоих сбила машина, и теперь задние лапы у собак парализованы. Когда мы говорим о переломе позвоночника, то есть нам доктора рекомендуют об усыплении. Нам его стало безумно жаль, мы стали изучать вообще, вот эту тему, то есть, спинальников, то есть, как вообще они живут, возможно ли реабилитация? Чтобы черныш двигался, пока идет реабилитация, его усаживают в своего рода инвалидное кресло. С такой коляской пес может снова бегать и жить нормальной собачьей жизнью. А вот Альба пусть и с трудом, но опирается на задние лапы. Как говорит реабилитолог, у нее есть все шансы снова уверенно встать на землю. Сколько раз в день вот необходимо вот так вот ее выгуливать, настаивать, чтобы она вот так вот проходила, опиралась на ноги? Ну, это обязательно три раза в день по 30 минут. А в соседнем помещении живут самые маленькие. Например, вот эти ребята. Беленькая Соня и черненький Анри. Анри, иди сюда. Он испугался наших камер. А между прочим, он сейчас активно идет на восстановление mm. и уже спокойно опирается на задние лапы. А вот у Сони еще долгий путь впереди. И Вот, вот эта собака с перебитым позвоночником выползала вообще на дорогу, просила у людей кушать, как бы сама вот как-то чем-то, я не знаю, там члене травой питалась, и потом бежала к своим щенкам их кормить. В данный момент мы растягиваем, делаем растяжку позвоночника на мягком предмете, то есть на шаре. Это специальный гимнастический шар. Все собаки здесь голодны до человеческой ласки, хотя многие попали сюда как раз из-за рук человека. Но четвероногие все равно доказывают, что они верные друзья. Поэтому те, кто хочет помочь, приюту могут позвонить по телефону редакции Вестей. В качестве поддержки передать можно даже просто корм. Роман Пастушок, Александр Зайцев, Вести.